Я показываю, как надо поставить ноги, когда вы будете выполнять это упражнение. Обязательное условие здесь, что колено смотрит в стопу, а стопы параллельно одна другой. Вот видите, ноги можно поставить ближе, можно поставить дальше, и это упражнение выполнять. Нагрузка Получается что вы с сидением стула подталкиваете себя в таз и делаете некий выпад на колено, при этом полностью контролируя положение и стоп, и коленей, и разведение, и положение спины, и всего остального. Вот. Как все видят, стул у меня прочный, а покрытие не И риска, что у меня могут скольз... выскользнуть ножки или могут скользить стопы, исключен. Также исключен риск того, что стул может рассыпаться. Работает в данном упражнении. Голеностопный сустав, коленный и тазобедренный. Именно в режиме оттормаживания, в режиме торможения. А в этом режиме включается связочно-капсульный аппарат и глубокие обслуживающие суставы, мышцы, которые односуставные. Упражнение имеет акцентированный эксцентрический компонент и включает три сустава голеностопный, коленный и тазобедренный по определенным фиксированным осям. Всем, у кого были какие-то травмы голеностопного, коленного или тазобедренного сустава, все, у кого есть ограничения подвижности, все, у кого есть какие-то ну дисфункции дисплазии, вот, признаки остеохондроза, хондропатии там ну неважно, что все, что связано с нестабильностью этих суставов, все попадает в перечень тех рекомендаций, которые можно сюда подключить.